Всем здорова, с вами Гидра94 и сегодня у нас реакция на Джохана. Кейсы хамно. Раст, КСГО, ПАПК и ДУМ. Что ж, давайте посмотрим. Пока Мармок не выпустил еще новый ролик, давайте посмотрим Джохана. О, это мой будильник в сотый раз звенит. Подожди, он вроде не перестает развинить, разве нет? Нет, я не реагирую на будильник. Вот эта хрень, вот так же с громко орала. мне Ну, возможно. Было, типа, возможно. 40, я не знаю. А у вас тоже громко было звенить будильник? Я тебе просто в следующий раз, когда будет повод, подарю просто чуть такой настоящий, знаешь, будильник, который извинит как церковь колокол. У меня он был, и про чем прикол? Я когда просыпался, вот у меня кровать была аж в Канаде, типа повыше типа ну такая и я ему внизу на полу ставил типа чтоб я потянулся за ним и каждый раз я тянулся за него избивал его рукой он падал и падал и падал и падал но потом как-то не встал так это давай бери второй тоже ну у тебя есть бен еще нет каналы Игорь я уже вылетел сейчас прилечу мы прилетим что это ты ну а что там Баки у нас, у тебя вот есть справа датчик. Это топливо. хера походу. Игорь, ты где? Покажись. Я тебя не вижу. А, пок Морот показывает Алло. то, что топливо, наверное, закончилось. На дуэп, а? Вась, это не было да? топливо! Да, ты, ты, это не было топливо! Это было! А я вылез, я вообще, я даже не поранился, чтоб ты понимал. Что? Детончик. Все, все, не одинак другое. Посмотри сюда сюда. Скажи мне, что здесь не так. А что тут не так? Не-не, <шег> что, что не так здесь. Не знаешь? Вообще не понимаешь? <шег> А-а, башенник ногами. Красиво. Даже я не сразу понял что прикол. Так, ваша игра называется русская рулетка. Мы подходим Но... по очереди, стараемся на бутылку и стреляем. Кто. Мать, Чей, короче, выстрел? Том, что я знаю, на какой выстрел он взорвется. А я не знаю, поэтому не надо. Подходи, стреляй. Хорошо. Ты точно уверен, что хочешь? Это сейчас займаешься. Надо собирать этого персонажа. Это ж сейчас столько времени потратить. Давай за дикого просто зайдем побегаем. Хотя типа надо из-за этого. Я одену все подряд. Я одену все, что у меня есть, самое лучшее. Мне уже просто похрен. Сейчас есть. Вадимка, Морган, Эх, Тарков, я знаю, завод. Как, я вообще не пойму. А... Что? Настя, давай просто выйдем, пойдем в К.С. пожалуйста. Я не хочу в это. Ладно, пошли в К.С. Просто запустился издох. Я говорил, что я не хочу заходить в Тарков. Я говорил тебе, я говорил, я не хочу него заходить. Почему ты не хочешь него заходить? Кто? Чего? Вас, ты че, долбай. Чай Я прослушал. Трупик, можешь в меня залезть. У меня все есть. Вой войди в меня и возьми аптеку. Войди... Возь... Сейчас. Так страшно, не хочу думать. Я умер, и теперь хочу, чтобы вы в меня вошел, чтобы забрать... Чтобы забрать то, что было во мне. Не, там, то забыл с прошлого раза? Нет, там просто много вкуснятины о аптека. о о, жили. что это такое? член с одного выстрела, бум это чирик, блять оба чирик, блять, чисто нагнулся ты понимаешь, что потенциально он тебе в голову бы не попал, если бы ты не стал нагибаться этой х... блять ого почему ты штаны снял? в химчистку отдал, блять, что ли а еще у меня для вас, друзья, есть несколько хороших новостей. И первое из них это то, что я буду стримить теперь каждую пятницу. О. Не знаю, нравится вам это или нет, но мне хочется, тем более, что на стримах бывает очень много чего веселого. Например, вот это. Джохан. Да. Ёмайо. Б... Ой, господи. А, просто, просто. Опять а, у на 5. а ты? А ты? А, тише, тише. Я завтра кого в школе? Там, короче, были такие грязные невкусный чай подписчик это? видимо да там чел там чел я, я добрый пум топором по макушке сюда было? сюда пошел что? ну нафиг его, дай этого такого подписчика на стриме можно найти решение даже самой сложной ситуации быстро ни хрена себе. Здравствуйте. Это дом? Вы что, прикажется, с вами делали? А, -а, -а. Разговоров-то было. Капец <свят> тут народа, блядь. Откуда? А От тебя руками, ты же не против? <свят> я не <свят> это <свят> имел в виду. Можно создать какого-нибудь очень милого, красивого Можно? персонажа руками? О, какая штука прикольная. Так, я что за игра? почему я это увидел? Потому что... Можно даже попытаться стать настоящим ниндзя. Привет, топа. Братан, стараться буду. Спасибо. Дойди до топа? До сюда мы доползем. А нет, добежим, блядь! Можно услышать весьма угарные комментарии. Попробуй томатный сок, если Братан, у меня нет томатного сока. Спасибо большое. Кэшбэк это когда тебя девушка целует сразу после минета. Иногда даже бывает такое, что у меня получается... Хороший подкол. Но это не точно. Я его слышу, здесь, сука. Ну, короче, буду стараться соблюдать режим. А пока поехали дальше. Вас не могу, хочу купить один ключ и открыть один кейс. Спонтанное желание отвратительно купить один ключ и открыть один кейс. Полина, мне повезет, как думаешь? Ну повезет, нет. Вообще, я буду играть только с ней, всю игру мне по. Просто... Вас, мне упало самое конченое, что могло выпасть. Хорошо. Ну, я не сомневался. Окей, блядь. Окей. Окей. Может быть, первый раз очень сильно мне не повезло. Но. Окей. Второй раз не повезет. Я попил воды. Че, еще третий раз попробую? Ладно. Хорошо. Это будет точно последний. Точно, блин, клянусь, Это последний кейс, который я открываю в своей жизни. Ладно. Ладно, это хорошо, это последний, точно, это точно последний. Азартный. Хорошо, вы сами понимаете. Ладно, хорошо, хорошо, хорошо, хорошо. Это последний, это прям реально последний. Я больше не хочу это делать, потому что у меня абс Ой, Почему? Мы ну, все время хрень одна все я, я понял, как они заманиваются вот тут вот всю хуйню, потому что ты постоянно пытаешься что-то выбить, где говно падает. Вот так, блядь, мы попадаем на эту удочку, чертову. А потом разоряешься, да? Там столько хвостят не пролетает, пима, ты бы это видел, Вась? Нет, нет, молю, ну, нет, ну Вась, чуть-чуть ну, чуть не хватило. Что начало? Ну, а дальше я играл <смех> только с тем, что мне выпало. Держитесь. Я агрессивный. Тихо. Ну, я И перди. Вась, это твоя пушка. Это твоя пушка. Не знаю, я эти кисти вообще не, не собираю. Я пушка. в CS2 вообще практически не твоя играю сейчас. Как-то чуть-чуть совсем в него поиграл и. и все. Хабас, <пасит> твоя пушка. Но, знаешь правило главное, не пикать. В основном я там в CS1.6 играл. Source <соц> игрался вообще всего один раз в жизни. Да, народ, я никогда в жизни не открывал кейсы до этого момента за свой счет. А до этого открывал. Игорь, спасибо. И я вот что скажу: это последнее, чем стоит заниматься. Я понимаю, вам может повезти, но, блядь, ну скорее всего же, не повезет. Но ну, думайте об этом. А если уже открыть его выплатить карта сам или наоборот что-то хорошее, у меня для вас есть хороший сервис, не чтобы можно было деньги уже, себе в кармашек. Если вы так, хотите реклама, мгновенно да? продать надоевшие скины и получить реальные деньги, то. Ну, а на этом, друзья, сегодня всё. Ещё раз напишу вам про свои социальные сети, Инстаграм, ВК, ссылки на которые есть в описании, музыкальную группу и так далее. Увидимся с вами в следующее воскресенье. И в пятницу, получается, раз я буду стримить верно. Все верно. Да. Всем покеда. Пойдем. Пока. Мама звонит. Мама лахуем. Алё. Да. Ну, куда столько денег потратил, да? Я, я вижу. Я видел, что там деньги Мама, там мне нужно здесь. Должно было быть, по идее, 8 раз по. Нет, 7 раз по 160 рублей, да? Нет, там не закинуло. Все нормально. Мама говорит, может, там что-то, блядь, заклинила, сука. Я же не скажу, что у меня дал боеба, блядь, мышка Хуйня. Да уж. Кто, блин? Собираете эти кейсы. Я, я не понимаю, в чем в их смысл вообще. Ну, открыл такую элит, ну и что? Вот в чем особенность, я не понимаю. Эх. Ну а так ролик не понравился. Конечно, то, что он будет стримить тут по пятницам, ну, не знаю. Я вообще бы на выходы обычно уезжаю какой-нибудь. Ладно, если пора смотреться, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, если вы не хотите чтобы не пропускать видео, вступайте в группу в контакте, подписывайтесь на Джохана, и до следующего видео.